Всем привет! Вы на канале Федерация Автовладельцев России, не в формате СМИ. Сегодняшний рейд наш посвящен общественному транспорту города Красноярска, а именно посвящен он рейду по муниципальному общественному транспорту. В нашем рейде мы проведем две части рейда. Это Первая часть будет посвящена рейд сотрудниками ГИБДД, второй рейд без участия сотрудников ГИБДД и Департамента транспорта. Первое замечание к данному муниципальному Шуту номер 64, отсутствие задней таблички, разбитое задние стеклоны. Так, автобусная остановка получается, планета, водитель начал разговаривать по телефону, время нарушения зафиксировал сотрудник БДД. Сам водитель не заехал в автобусный карман, это автобусная остановка дом Куприяна. Вот мы едем параллельно данному автобусу соблюдение правил дорожного движения вот проезд на красный сигнал светофора автобус 87 с 625 встретим его также на конечке так мы видим как автобус проигнорировал автобусную остановку и просто на нее не заехал вот такое техническое состояние у нас у автобусов под нагрузкой он закипел у него пошла вода наружу и вот она опять начинает бежать вот она бежит с автобуса вот смотрите как вода бежит с него то есть он чуть пошел под нагрузку у него перегрев двигателя идет вот такое техническое состояние на муниципальном общественном транспорте нас перевозит по городу так, а здесь на нас ждет лаборатория ГИБДД вот в таком состоянии у нас автобусы ходят разбито лобовое стекло ну данного маршрута Задняя табличка. В таком состоянии у него двигатель А вот заходит на конечку наш автобус. Скорее всего, также захочет по-быстрому удрать. Ну, водитель ушел с автобуса. Как мы видим, огнетушитель не имеет... Датчика давления неизвестно. Имеет ли давление данный огнетушитель или нет. Дата заправки также не видна, нечитаема. Мы видим место для молоточка, молоточек отсутствует. Ну, вот еще один огнетушитель, также датчика давления нету. Вот такие у нас треснувшие сиденья. То есть на работу поехали в чулках ханавом. Вот такие дырявые полы в данном маршруте. Вот такие разбитые сидения. И это муниципальный транспорт, на который нас хотят пересадить. Вот так вот это стекло выглядит изнутри. Отвалилось. Вот так вот у нас спокойно все открывается вручном зеркало будет смотреть когда махну рукой и давай нажмите газ до упора разгоните мотор до максимальных воротов за 05 до 1 секунду то есть максимально да отгоняйте отпускайте держать не надо опять команду дают то же самое сделали разогнали отпустили например давай например давай например замеряем давай Я нашел. то есть не газует Смотрите. Так, вставляем. Итак, смотрим техническое состояние за вторым автобусом, которое шло сопровождение. Не реально. Да, ну, вы же... Так. Надо было доехать до остановки, что-то на остановке. Детушитель так же, не имеет датчика давления. Нету маркировки последние И вот, гонять, смотрим. Также а, датчика давления. давления. Ну, вот так вот один из автобусов, обнаружив, что стоит на конечке экипаж БДД решил не заезжать на конечную и выполнил 180 градусный разворот, что запрещено. Номер ЕВ 97624. Выход с кольца без поворота. Подъезд к автобусной остановке без поворота. Опять не показал поворот на автобусной остановке. Юбилейная. Время фиксации 11 :02. 163 Как обычно, приезжая на конечку, водитель быстро сбегает в диспетчерскую. Забыл даже свой телефон. Так вот сигареты в салоне да, ходят, там, воде. Там. Вот значок стоит, огнетушитель самого. Это инструменты. Это там. инструмент. Это Такой вот муниципальный транспорт. Ведь в заплатках, в заклепках Разбито лобовое стекло. Но здесь надо уточнять, где проходит пункт технического осмотра. Раз в полгода, так как стекла, лопнувшие уже не первый год. А вы где этот пункт у вас технического осмотра? В гараже. В гараже? Сразу ага. на выезде? Да. Не, я имею в виду техосмотр не проходит. А, техосмотр был в гараже, приезжали там Атамар. Итак, мы находимся на автобусной остановке 9 мая, 1 микрорайон. Контролируем а, интервал маршрутов а, 12 и 64 -го. Хотелось бы в первую очередь обратить внимание вот на такую быушную автобусную остановку, которую поставили. Хотелось отметить тоже пассажиры жалуются на то, что Ты вот смотри, такой автобусную саней, остановку поставили. А если будет пожилых людей много, куда садить? Такая тут вообще издевательство, какая-то здеськамейка, а лавочка, еще и быушная Здесь раньше другие были. Сейчас вот такую поставили. И обратить внимание, где находится у нас информационная таблока. Итак, вот 1-64 подошел. Госномер номер 421. Ну, время 742. 12-й маршрут, гос-номер 929. Значит, он приходит на эту автобусную остановку. А вот информация по данной автобусной остановке на автобусной остановке с входом 908 отсутствует. Так, застекаем время. Так, подъехала у нас 64-й гос номер ЕК-355. Ой, 757. Так, время 758 даже уже. Таким образом... Таким образом получается, что э, у нас 64 можно прождать 6, 16 минут. Интервал минимальный написано 64 от 7 до 38 минут. Обратите внимание, у всех интервал 8-18. 64 от 7 до 38 минут. То есть вы можете 64 прождать 38 минут. Департамент этого даже не скрывает Представьте, хотят, чтобы у нас еще и Муниципальный транспорт как-то развивался А пассажиры на нем как-то ездили Представьте, 38 минут его можно прождать Так, 12 подъехал Интервал его составил 17 минут 36 секунд Так, новый круг, запускаем следующий Вот ДОС номер 412. Опять же скажу, информации о промежутке данного маршрута нет. Итак, у нас подъезжает 64 гос номер 271. Время его в пути сейчас 8:17. Таким образом составляет 20 минут. Время минимальное ожидания у нас. От 64 по 7, до 38. То есть минимальное время 64 не выдерживает, он всегда едет практически с промежутком 18-20 минут. Итак, мы находимся на автобусной остановке Химчистка, засекаем два маршрута. Один у нас э, будет 11 гос номер 541, время фиксации 933. Следующий будет 64-й. Его и посмотрим, с каким периодом они ходят. Так, вот подъезжает следующий 11-й. Промежуток ГОС номер 070 ЕЕ. Время 9.41. За этот промежуток, кстати, еще первый 64-й не подходил. Зато 11-й уже подошел второй. Так, и вот у нас первый 64-й подошел. За промежуток ГОС номер... ЕЕ 271, промежуток, который мы ж здесь ждали, мы еще зафиксировать не можем. Время 9.47, уже прошло 2.11. Именно для этого маршрута мы ставим таймер. Так, старт, время пошло. 4.01 пошел. Ради справедливости отметим, что 11 маршрут у нас укладывается... За 10 минут это, кстати, время 10 минут отсутствия 64-го. Ждем 64-го, потому что 11-й, пока ждешь 64-го, уже 2-3 штуки проходит. Вот опять справедливости ради, опять 11-й. У них промежуток чуть ли не 5 минут. Время отсутствия 64-го 14.07. Так вот, пока ждем уже 20 минут 64 покажу на примере того, как у нас вообще делаются автобусные остановки знак автобусная остановка висит в начале кармана павильон стоит тоже в начале кармана естественно люди там стоят сам карман идет дальше так подъехал 64 на нем мы и поедем заехал ровно в карман Залим его 21 минуту Так, мы едем на 64. м перекресток Алексеева-Авиаторов. Водитель поворачивается со второй полосы, нарушая правила дорожного движения. Ну, естественно, департамент транспорта скажет, а как ему еще поворачивать. Но надо было заранее переспросить прямую левую полосу. Также мы сейчас запишем Автобуса, а год его выпуска оказался 2009 год Скорее всего, он очень старый, потому что его техническое состояние лобовые разбиты у водителя Дальше мы видим жавчину в салоне Видим непонятные такие а крепления. -то для чего он сделан, сверху ничем не закреплены. Также оборвано. Дальше мы видим, как все сиденья разбиты у нас. То, кстати, видно, что тысячу лет не мылся, грязь по бокам скоплена, вытерта там, где ходят люди. Задняя табличка видно, что я занимаюсь. На выходе сейчас проверим, работает кнопка связи с водителем. Потому что кнопки тоже оставляют желать лучшего. Ну, вот такие вот дыры. Полностью весь пол пробит. Грязь в колонии. Причем видно, что не убиралось очень давно. И вот такие вот у нас кнопки обратной связи. Плюс также бы хотелось обратить внимание на огнетушителя, которые не имеют никаких маркировок. Ни датчика давления. Неизвестно работает он на который также не имеет ни маркировки, последние заправки, даты проверки, ни датчика давления. Ни датчика давления, ни датчика давления. С таким фишком открываются на двери. Такие мини-друговички стоят на самолете. Мы видим, что отсутствие маршрутов на задней части автобуса. Гост номер 260 Вот такая среда ожидания у нас на улице Водопьянова, автобусная остановка, медицинский центр. Вот такая среда ожидания, микрорайон Звездный, на улице Алексеева. Опять же, нет павильона. Практически не видна информационная табличка, но, естественно, это направление в сторону центра. Вот такая среда ожидания. На улице Шахтеров автобусная остановка Березина. Нет автобусного павильона. Был снесен павильон. Мусор так и оставили такая среда ожидания у нас на автобусной остановке театр Пушкина на проспекте Мира. А сейчас посмотрим, что на ней нас не устроило. Вот такая у нас скамейка. Непонятным образом рейки сделаны. Непонятным образом для чего петельки. Сама лавочка находится, так сказать, на улице. Сама автобусная остановка. У нас выглядит в виде металлических труб. То есть вот на этих трубах жителям Красноярска и гостям нашего города предлагают посидеть. Ну, как видно, что на них никто не сидит. Ну и обшивка самого, самого, самого павильона. Мы видим, уже вся полопалась. Далее идет опять же скамейка на улице, у которой уже вот такие вот разломыши. И вот так вот, вот уже все торчит. И вот закончился наш рейд, посвященный муниципальному общественному транспорту. Хотелось бы напомнить, что из бюджета города ежегодно выделяются огромные деньги. К примеру, в этом году Департамент транспорта на реализацию общественного транспорта запросил у администрации города, ну и естественно у депутатов городского совета, 800 миллионов рублей только на реализацию незаполненных маршрутов. Это означает, что не реализация покупки новых автобусов, не реализация их технического состояния, не реализация автобусных остановок, потому что у нас... Все разделяется в городе Красноярске. Один, один зам в администрации города у нас занимается э, дорогами и благоустройством, и к нему относится состояние автобусных остановок и среды ожидания. Второй у нас зам занимается общественным транспортом. И вот буквально еще в начале этого года у нас один из замов пытался сделать... Так, так называемую транспортную реформу она провалилась после чего нам пообещали, как общественности и жителям города Красноярска привести научно-исследовательский институт в город, Крас... в город Красноярск для того, чтобы все-таки комплексно подойти к реализации тех проблем, которые мы, как Федерация Автовладельцев России, озвучивали и вроде как нас услышали но на самом деле это все было вранье. Никто в город Красноярск в сентябре не пригласил научно-исследовательский институт в каком состоянии мы сейчас в рейде это все увидели, ну и естественно о чем тут можно говорить, о каких субсидиях и куда эти субсидии уходят, здесь я думаю стоит задуматься правоохранительным органам. Всем спасибо за то, что просмотрели до конца это видео, подписывайтесь на наш канал, наши рейды продолжаются. Пока-пока.